Дорогие друзья, наконец-то мы начинаем наш прямой эфир. И тема нашего эфира ⁇ это зрение после удаленки. То есть причины снижения зрения и варианты помощи. С вами буду я, Шилова Татьяна, профессор, доктор медицинских наук. Я врач-офтальмолог, хирург. Приветствую всех, ну здорово, все присоединяются. Рада вас видеть на нашем прямом эфире я специалист по коррекции зрения в том числе и вообще вы можете задавать все вопросы касаемые хирургической помощи офтальмологической и терапевтической конечно тоже сегодня у нас тема терапевтическая. зрение после удаленки хотя как мне кажется эта тема она интересует не только во время удаленки, после удаленки, но и всех людей, которые долгое время проводят с гаджетами, долгое время проводят за компьютерами. И поэтому проблемы, они в общем-то общие. Просто во время пандемии они, конечно, могли усугубиться э, именно длительным нахождением дома, э, отсутствием возможности э, визитов к офтальмологу, э, большой зрительной нагрузкой. Поэтому я рада ответить на все ваши вопросы. Пишите, пожалуйста, в ленту. Вопросов пришло у нас достаточно много. И поэтому я, собственно говоря, буду отвечать на то, что мы уже получили. И, и попутно постараюсь отвечать на те вопросы, которые у нас будут появляться в процессе прямого эфира. Мы немножечко, напоминаю, что мы говорим об возможных причинах падения зрения, ну в том числе на, на удаленке, после удаленки, как факторе риска ухудшения зрения. И, э, пожалуйста, задавайте любые вопросы, приветствую да, всех, э, кто сейчас нас слышит. Ну и так, ну, можно сказать, э, постараемся разбить вот наш прямой эфир на таких три, э, наверное, три группы вопросов по крайней мере то что мы получили мы попытались вот так сформулировать значит первые вопросы это общие вопросы общие вопросы это профилактика и как вести себя как вести себя Сейчас я уберу сообщение, которое появляется. Как вести себя во время э, усиленной нагрузки на э, зрительный аппарат, на наши глаза? Второй вопрос э, – это касаемо сухого глаза. Обязательно об этом надо говорить, потому что эта тема очень интересная. Она, э, можно сказать, что она и модная, потому что целые институты занимаются проблемой сухого глаза на сегодняшний день, потому что причин очень много и страдают люди всех возрастов. На сегодняшний день и дети приходят с такими же проблемами. И э, третий фактор – это лазерная коррекция зрения. Безусловно, они идут э, рука об руку, потому что на сегодняшний день появились такие методики, которые позволяют нам ну, феноменально быстро, безопасно и практически, как люди любят, говорят, со стопроцентной э, близкой к 100% гарантии. И вот вопрос гарантии мы тоже коснемся, и вопросы послеоперационного введения и так далее. Значит, ну, э, прежде всего, э, давайте с вами начнем с того, что… Ну, наверное, с общих вопросов. Вот общие вопросы, которые пришли в аккаунт SoloFarm. У меня нет имен, поэтому эти, эти вопросы я буду просто зачитывать. То, что интересует, я думаю, будет интересовать всех наших слушателей. Такой совершенно общий вопрос. «А как сохранить остроту зрения до старости?» И надо сказать, что я еще телеведущая и радиоведущие, И вот этот вопрос, безусловно, этим вопросом всегда завершаются эфиры. А мы с него начнем. Потому что острота зрения – это тот фактор, который зависит от многих-многих причин. И от генетики прежде всего. Генетика определяет на 80% наше состояние глаз. Поэтому первый совет. Если у вас в семье есть люди, у которых плохое зрение, которые не только пользуются очками, а зрение снижено из-за заболеваний, из-за проблем, которые решаются либо хирургическим путем, либо лечением, обязательно проверяйтесь с молоду. То есть есть ряд заболеваний, и я их назову, это отслойка сетчатки, это глаукома, например, которая может сподвигнуть человека на фоне полного благополучия и в более раннем возрасте, и даже детей тоже касаются эти проблемы. Поэтому, если у вас в семье есть люди, у которых была отслойка сетчатки, обязательно приходите к офтальмологу, показывайте глаза с расширенным зрачком, не отказывайтесь от этой процедуры. Если у вас в семье есть люди с глаукомой, то тогда вы должны показываться на осмотры не реже одного раза в год проверять внутриглазное давление из 35 лет, казалось бы, с юного возраста. И следующее, конечно, если есть дистрофия сетчатки, обязательно приходите и мы можем сделать такое исследование, как томография сетчатки, которая позволяет фактически пережизненно увидеть наше состояние нашей сетчатки в, в, в живую. То есть это очень важно. Исследование, и оно позволяет нам определить даже такие мелочи, которые, в принципе, глазом, э, даже опытного врача, можно не заметить. Поэтому тоже обязательно вот это исследование нужно делать. То есть, первый фактор, я бы сказала так: как сохранить остроту зрения это регулярные осмотры офтальмолога. Причем это не просто проверка остроты зрения, как вот у нас Шабе, да, мы смотрим в оптике. А это обязательно профессиональный осмотр с осмотром внутриглазных структур. Потому что глаз очень сложно устроен. И вы можете не заметить какие-то мелочи, которые могут впоследствии ухудшить вам зрение. Вот у меня, например, вчера на прием пришел пациент, который будет завтра оперироваться со стопроцентным зрением на обоих глазах. Он профессиональный спортсмен. У него отслойка сетчатки. И это то заболевание, которое которое, если не прооперировать в течение там, нескольких дней, то, соответственно, оно будет настолько ухудшать зрение, и в конечном итоге вы потеряете ослепните сто процентов поэтому конечно вот э, такие вещи как профилактика они очень важны поэтому этот вопрос общий и ответ общий но самое главное э, своевременная э, диагностика она является очень важным фактором э, следующий общий довольно таки вопрос э, если мы э, Сколько времени можно сидеть в телефоне? Это вопрос, вот пришел в мой аккаунт. И тогда я бы посоветовала, ну, обязательно, конечно, опять же, проверить, насколько здоров ваш глаз. Но вопрос нахождения времени, в, ну, или вообще за любым гаджетом, он определяется состоянием вашего, вашего зрительного анализатора. Прекрати, щелкать, бери вот, это ваше состояние вашего аппарата аккомодационного, то есть это та система, которая определяет у нас зрение вдаль, вблизи, то есть это то, что позволяет нам активно пользоваться, активно пользоваться вашим, зрением. И вот когда мы находимся на близком расстоянии, когда мы смотрим в телефон, смотрим в компьютер, у нас мышца зрительная, она находится в тоническом напряжении. Это можно сравнить с положением например, вынужденным положением хирурга во время операции. Вот, например, мы оперируем, мы оперируем в очень неудобной позе, мы оперируем с наклоном головы постоянным, многочасовым, там, двумя руками, двумя ногами, и при этом вот такое профессиональное заболевание у врачей, офтальмологов, у стоматологов – это проблема вот с шейным отделом позвоночника. Да, и, соответственно, проблемы онемения рук и так далее. То же самое происходит, когда человек длительное время находится в сидячей статической позе. Основная проблема нахождения за компьютером или с гаджетом – это именно статика. И тут есть второй фактор, когда вы смотрите в экран да, ну длительное время, вы находитесь в, первое, в статичной позе, вы находитесь в помещении, которое, как правило, кондиционировано или с ну, сухим воздухом, да, то есть эти, вы мало присутствуете, ну, как правило, на свежем воздухе. И вот эта часть так называемой офтальмоэргономики, то есть правильного правильной работы ну, зрительного анализатора, оно, безусловно, нарушается. И э, нельзя сказать, что гаджеты вредны. И вот вред в, в целом компьютеров, он, конечно, преувеличен. На самом деле очень много людей уже пожилого возраста приходят к нам, вот, к хирургам и говорят... А вот вопросы тут идут, я, я, возможно, я тогда раска... отвечу на те вопросы, которые мы получили, а потом э, тогда перечитаю всю ленту, и я отвечу на те вопросы, которые э, сейчас следуют, потому что они касаются больше лазерной э, коррекции, лазерной коагуляции. Я обязательно на них отвечу. Вот. Поэтому если мы говорим о том, что человек длительно находится за компьютером, то чаще всего это происходит... Э, по причине того, что он мало двигается, он не, не, не присутствует на свежем воздухе, и как бы и конечно, фактор со стороны глаз это, безусловно, утомление зрительной вот мышцы, так называемой целлярные мышцы, которая у нас отвечает за. Зрение вдаль-близи. И функцию этой мышцы мы можем определить. У нас есть на сегодняшний день, но помимо простых способов определения объема так называемой аккомодации, это вот смена стеклышек максимальных плюсовых-минусовых, с которыми у вас сохраняется зрение, так называемый запас аккомодации. Просто так вы его самостоятельно не определите. Это может определить только врач. И появились еще приборы, которые у нас в состоянии объективно оценить аккомодацию. И вот эта аккомодация – это и есть то свойство, способность нашего э, организма, ну, в том числе нашего глаза, э, давать нам э, ну, фору при работе с э, гаджетами. То есть люди, у которых запас аккомодации очень хороший, и э, они могут длительно находиться за компьютером. И мы во взрослом возрасте вообще не ограничиваем это время. Мы можем говорить, это может быть там, и 10, и 12 часов, если это будет с паузами и с применением увлажняющих капель. Об увлажняющих каплях я обязательно скажу. Я назову те, которые мне нравятся, те, которые я назначаю. Это, как правило, на сегодняшний день препараты гиалуроновой кислоты, которые позволяют... Ну, Есть, например, такой препарат, как гилон. Это препарат гиалуроновой кислоты, но он выпускается как в монодозах, то есть в ежедневных дозах, так и в виде флакончика, который вы можете использовать в течение месяца. И это гиалуроновая кислота. Она может быть разной концентрации в зависимости от того, насколько у вас выражен синдром сухого глаза. Но я к этому обязательно вернусь. Вот. Поэтому если мы говорим о, о, о том, сколько времени вы сидите в телефоне, я бы сказала так, если вы пользуетесь столько, сколько нужно – и у вас не возникает никаких проблем со зрением, если вы чувствуете себя комфортно, у вас не расплывается зрение, не ухудшается к вечеру, то, наверное, достаточно разового осмотра у офтальмолога и пользуйтесь глазами столько, сколько у вас э, это требует, ваша профессиональная загрузка. Если говорить о детях в этом плане, то есть ограничения, не более 5 часов в день он находится за компьютером, ребенок, и при этом он, как и ребенок, и взрослый человек, обязательно должен делать паузы в работе то есть мы считаем чем э, младше дети тем чаще эти паузы должны выполняться обязательно со, со смены фокусного расстояния то есть тогда когда вы смотрите в компьютер у вас мышца находится в напряжении и чтобы ее расслабить вам достаточно посмотреть вдаль поэтому просто э, в течение там нескольких минут подойти к окну найти объект э, далеко Посмотреть на него этого достаточно, чтобы ваша мышца расслабилась и чтобы она приняла вот такое комфортное для нее состояние. И в дальнейшем вы возвращаетесь к, своей, ну, к своим профессиональным обязанностям. Надо сказать, что за компьютером мы должны работать в очках. Если очки назначены, то вы должны использовать очки для работы за компьютером. И следующий общий вопрос. После операции. Ну, мы к операции э, подойдем. После операции можно ли иметь детей? Есть ли противопоказание? Это вопрос от ай Ну, конечно, э, операции это не противопоказание. Можно и нужно иметь детей, и операции любого плана, даже более сложные, чем коррекция зрения, они не являются операциями, которые ограничивают вас в рождении ребенка. То есть, в принципе противопоказаний нет никаких, и в зависимости от метода, ну, если мы выбираем самые современные, например, методы коррекции зрения, скорее всего, речь шла об этом, то мы говорим, что вы можете сделать коррекцию и фактически забеременеть хоть на следующий день. То есть, в общем-то, ограничений никаких в этом плане нет. Значит, следующие вопросы казали, касались э, коррекции зрения. Вот такие вопросы мне пришли. Расскажите о лазерной коррекции зрения. Тоже очень-очень общий вопрос. Расскажите о лазерной коррекции зрения и какие противопоказания? Этот вопрос пришел э, в аккаунт SulaFarm компании. Э, э, э, ну, Скажем так, лазерная коррекция зрения – это тот способ, который позволяет изменить фокусное расстояние нашего глаза путем воздействия на роговицу. И существует условно три, три группы методов по лазерной коррекции зрения. То есть первый метод, он появился очень давно, еще в 1985 году, это так называемая методика фотоэфрактивной керотектомии. То есть это Методика, которая воздействует на всю поверхность роговицы, не создавая крышечек, не создавая каких-либо входов в роговицу, просто всей площадью, рогови... всей площадью лазера воздействуется на поверхность роговицы. На сегодняшний день этот метод во многих клиниках предлагается и как бы пропагандируется как самый современный так называемый бесконтактный метод. Но положа руку на сердце, это самый травматичный метод для роговицы. Когда выполняется коррекция методом ФРК, то хирург... Действительно, руками практически ничего не делает. И надо сказать, что метод ФРК в этом плане самый простой для выполнения хирургом и самый простой для освоения хирурга. И вообще он не требует практически никаких ручных мануальных навыков, потому что э, там работает фактически только лазер, хирург нажимает на педаль. Но при этом поверхность роговицы повреждается в максимальной степени то есть повреждается не только та структура которая нас интересует в плане лазерной коррекции но повреждается вся поверхность эпителия который в общем-то у нас Прежде всего является входными воротными инфекцией, является той структурой, которая защищает наш глаз. Он же и покрывая глаз, ну, препятствует появлению сухого глаза, его проблемы и являются проблемами сухого глаза. И кроме того, при ФРК повреждается некая мембрана которая не восстанавливается. И поэтому этот метод не самый хороший. На сегодняшний день он ограничен в применении вот в тех клиниках, которые обладают и владеют всеми методами лазерной коррекции зрения. Следующий метод лазерной коррекции зрения это так называемый ласик. Или его разновидность этого ласика это фемтоласик. То есть это формирование... Крышечки в роговице – это тот метод, которым последние 20 лет очень активно пользуются во всем мире. Действительно, огромное количество людей прооперировано методом ласик. Но его недостатком является как раз вот это формирование крышечки. То есть крышечка со временем она никогда не прирастает и истончает роговицу, и превращает ее в более тонкую, более ослабленную. И э, несмотря на то, что этот метод э, по сравнению с ФРК более э, безопасен э, в плане болей, в плане послеоперационного э, течения, он все-таки является самым небезопасным с точки зрения биомеханики роговицы, прочности роговицы. И самые тяжелое осложнения как раз случаются вот после вот, э, коррекции методом ЛАСИК, э, который на сегодняшний день тоже, в общем-то, э, люди которые ищут э, лазерную коррекцию зрения в поисковике тоже могут найти и он как раз является самым дешевым, который продают ну как э, самый в общем-то по сути скидочный метод, потому что э, работается на старых лазерах работа выполняется с помощью механического лезвия или с помощью там, ну, специального устройства, еще одного лазера, но тем не менее роговица при этом повреждается в большей степени. И есть еще один, одна методика, которая появилась у нас в 2007 году. Собственно говоря, этот метод на сегодняшний день приобретает самую большую популярность. И если, ну, например, ко мне обращается пациент, с просьбой о лазерной коррекции зрения, безусловно, несмотря на самые маленькие минусы, я всегда говорю о том, что метод SMILE это методика удаления лентикулы через маленький врез роговицы. Для того, чтобы люди представили себе, как выглядит эта, эта процедура, мы говорим о том, что это как эндоскопический лазик. Вот представьте, что вы делаете операцию там, удаление желчного пузыря, и хирургу приходится разрезать вот этот э, живот прямо на большую величину. А, э, и в этом случае это соизмеримо как раз с вот, ласиком, с методиком ласика. Методик, методика предполагающая формирование крышки с разрезом в 20 мм. И метод смайл когда вход в роговицу всего 2 мм, конечно, это очень соблазнительно. Это соблазнительно и для хирурга, который всегда стремится сделать так же точно, но сделать ультрамалый вход. И для пациента, потому что после методики смайл пациент на следующий день у него нет никаких ограничений. Если это сделано по ну, соблюдению вот этой технологии, это должен быть один вход, он должен быть мал и с использованием ну, минимальных параметров энергетических. И вот этот SMILE, он, ну, на самом деле SMILE это аббревиатура, это Small Incision Lenticular Extraction, то есть это удаление маленькой тонкой линзочки из толщины роговички. То есть это очень, очень безопасный и очень щадящий метод. И очень приятный для пациента. Потому что для спортсменов, для людей, которые с ну, Склонны к контактным видам спорта, к физическим нагрузкам активным И для, профессиональ... ну, для людей, у которых есть профессиональные ограничения, таких как, например, там ну, служба в в армии войсках там э, летчики и так далее у них вообще профи по профессиональным ограничениям метод ласик невозможен потому что он делает их профессионально непригодными а таких людей э, достаточно много и у меня были даже космонавты которым я делала лазерную коррекцию смайл потому что ничего другого им сделать невозможно было то есть смайл он позволяет Сделать быстро, точно, безопасно, комфортно и для пациента, и для хирурга. Но это нужно делать и опытными руками, и имея, конечно, оборудование. Потому что для выполнения операции этим методом требуется определенного типа лазер. Называется он фемтосекундный, очень точный лазер и очень дорогой лазер. И поэтому не в каждой клинике такое оборудование есть и возможно если вы выбираете методику лазерной коррекции зрения то обязательно поинтересуйтесь всеми возможными методами всем спектром хирургических возможностей всей палитрой как я говорю хирургической которая есть у клиники для того чтобы вам выбрали самый правильный и самый точный метод потому что в принципе Смайл uh, uh, дает возможность uh, корректировать Вот как раз вопрос, я, я отвечу сейчас, чтобы к нему не возвращаться Я ношу линзы, хоть у меня минус один Можно ли мне делать операцию смайл? Да, можно То есть на самом деле прибор позволяет делать uh, коррекцию зрения от минус 0,5 диоптрий То есть совершенно uh, минимальная величина минуса то есть и даже пациенты, у которых минус один, они наиболее комфортные. И самые счастливые пациенты, потому что у них вот толщина вот этого слоя, который мы удаляем, она крайне мала. И острота зрения на следующий день, она ну, просто вот феноменально отличная. Потому что э, смайлом можно сделать и близорукости минус 10 скорректировать, допустим. И астигматизм минус 5. Очень высокие степени близорукости э, доступны вот этому методу. Но э, на следующий день может оставаться легкая-легкая дымка. Вы можете видеть больше, чем, чем единицу. Есть пациенты, которые видят и полторы единицы, и ну, один... 2 это 120 150 процентов каждым глазом после операции но при этом первые сутки может все-таки оставаться легкий флер. так вот у пациентов у которых минус1 они вообще феноменально классно видят. то есть чем меньше минус тем прямо ну, быстрее прям вот это зрительное зрительное восстановление хотя в любом случае следующие сутки они не ограничивают вас физической активности это очень здорово девушки приходят с длинными накрашенными ресницами то есть у меня очень много пациентов которые ведут настолько активный образ жизни что они даже на один день они не могут ну, лишиться привычного образа жизни поэтому это очень важно что еще такой блиц вопрос был общий поэтому я отвечала на него долго но по коррекции зрения вот э, есть такой вопрос, когда после коррекции зрения начинать капать гелан. Гелан, э, ну или другие препараты, которые содержат гиалуроновую кислоту. Гелан, это прям э, гиалуроновая кислота в двух вариациях она может э, пациенту назначаться. Э, вот более густой или более концентрированный и менее концентрированный. Так вот гелан мы назначаем. Прямо со следующего дня после коррекции. И капают пациенты в течение месяца. И даже у тех, у кого кажется синдром сухого глаза присутствовал, после назначения препарата он... После хирургии он фактически не ощутим потому что человек после коррекции он выполняет э, рекомендации хирурга и в течение месяца добросовестно капает увлажняющие капли и поэтому если даже эта проблема существовала то она становится меньше а не больше после коррекции зрения именно за счет регулярности закапывания то есть увлажняющие капли после лазерной коррекции зрения любым методом мы назначаем со следующего дня и на месяц. В некоторых случаях мы можем продлить закапывание увлажняющих капель. Это обычно у тех пациентов, которые длительно носили контактные линзы. Это у тех пациентов, которые, которые более возрастные. То есть у людей ближе к 40 годам, а коррекцию зрения можно делать и после 40 лет. Это такие мифы, что до 40 только делается, делается и в более позднем возрасте, то есть до момента, пока не появляется катаракта. Если у человека появляются другие заболевания, тогда мы решаем вопрос ношения очков другими способами. А пока прозрачный хрусталик, мы говорим, можем говорить о лазерной коррекции зрения. Вот. И тогда вот увлажняющий капли назначаем со следующего дня. Следующий вопрос. По коррекции зрения. Обязательно ли корректировать астигматизм? Офтальмологи считают, что обязательно. И я тоже обязательно говорю, что корректировать астигматизм нужно. Особенно у детей. Если говорим мы о взрослом возрасте, то есть не ношение, не ношение корректирующего устройства, просто не позволяет вам э, хорошо видеть но если вы э, если вы носите э, астигматические очки то вы э, вы как бы у вас правильно формируется образ у вас э, зрительный образ и в детском возрасте это важно для того чтобы мозг ребенка научился видеть очень хорошо если вы в детском возрасте, именно при астигматизме э, ребенку не надеваете очки, то э, развивается так называемое состояние ленивого глаза, амблиопии. И тогда, да, еще один вопрос по гелану, обязательно отвечу. Э, то есть астигматизм ⁇ это та оптика, которая требует э, коррекции из плюсовой э, составляющей, из минусовой составляющей. Мы, конечно, можем говорить об астигматизме физиологическом. То есть астигматизм, э, наверное, э, все-таки есть смысл сказать, что это такое, потому что, может быть, кто-то из наших э, э, гостей не знает. Э, о чем мы говорим сейчас, то есть астигматизм это такая оптика, когда внутри нашего глаза свет, проходящий через оптические структуры, фокусируется не в точку на сетчатке, а фокусируется и даже не в расплывчатое пятно, а фокусируется условно, можно сказать, в два пятна, то есть на сетчатке не формируется четкого образа. И астигматизм значительно снижает зрение гораздо больше, чем простой плюс, или простой минус. И он может быть составляющей и той, и другой оптики. И поэтому вот он требует коррекции. И надо сказать, что есть астигматизм физиологический. В принципе, в глазу нет идеального нуля. Наш глаз так устроен, что, как правило, все-таки легкая асимметрия и легкая, э, ну, легкое неравенство оптической силы, оно может быть. Но мы считаем, что физиологический астигматизм не должен превышать э, одной диоптрии, даже 0,75. Речь, э, когда идет об астигматизме в одну диоптрию, то, в принципе, это уже повод для того, чтобы его корректировать. Корректировать можно очками, можно корректировать контактными линзами как мягкими, так и жесткими, и можно корректировать с помощью лазерной коррекции зрения. Мне часто задают вопрос, а для астигматизма есть ли какой-то метод лазерной коррекции, который вот только для астигматизма показан. Я говорю о том, что любой из ныне существующих методов коррекции, включая самый первый вот допотопный метод ФРК, он также корректирует астигматизм. Просто вопрос степени точности коррекции. В моих руках вот мой опыт, тот, которым я делюсь не только с вами, но и делюсь еще со своими коллегами на конференциях, я говорю о том, что э, я считаю метод SMILE наиболее точным для коррекции всех, э, всех степеней близорукости, и для коррекции астигматизма, ну до пяти диоптрий мы можем компенсировать этот астигматизм. И надо сказать, что методом Смайл э, можно корректировать и смешанный астигматизм, то о чем многие специалисты, в том числе, и не знают, и тогда пациенты вот начинают э, сомневаться в том, возможно ли коррекция вот этим методом смешанного астигматизма. Да, возможно. Смешанный это когда в глазу есть и плюс и минус поэтому ну все конечно в контексте э, ну, индивидуальной ситуации безусловно следующий вопрос по коррекции зрения. Ношу контактные линзы, не снимая и не испытываю дискомфорта. Насколько это вредно? Ну, безусловно, это очень вредно и до какой-то поры вы можете не испытывать дискомфорт. Но этап, когда вы начнете чувствовать неприятные ощущения при ношении, может быть уже критичным и наступить на том этапе, когда возникнут необратимые явление роговицы. Вот как раз сегодня у нас проходит офтальмологическая конференция очень интересная, посвященная роговице в Федоровском центре, и там рассматриваются варианты трансплантации роговицы, пересадки роговицы. Так вот надо сказать, что ношение контактных линз это один из факторов, который может вызвать настолько серьезные изменения в роговице, настолько необратимые явления. Помимо воспалительных, еще и дистрофические, что приходится даже пересаживать роговицу либо целиком, либо слоями, либо определенную ростковую зону, так называемая зона стволовых эпителиальных клеток. Если мы говорим о контактной линзе, надо представлять, что любая контактная линза она находится на поверхности роговицы. И вот эта поверхность роговица, она покрыта тонким слоем клеток, очень нежных э, э, ну, клеток эпителиальных, мы их называем эпителием. И вот эта контактная линза, она хронически травмирует эту поверхность. И мало того, посадка этой линзы как раз в той зоне, где находятся ростковые клетки. То есть те клетки, которые размножаясь, дают э, рост вот, этих, ну, по, вот этому покрытию роговицы и длительное хроническое использование контактных линз, а особенно перенашивание, вот именно то, что в этом вопросе, что не снимая, засыпая, не вовремя меняя эти линзы, конечно, вызывает вот хроническую травматизацию этой зоны. И потом даже снятие контактных линз уже не может вызвать вот необратимые изменения, и приходится даже пересаживать вот эти стволовые клетки, либо с парных глаз, либо от донора. И такие пациенты очень тягостно все это переносят. И, поэтому, конечно, вот мы против контактных линз в целом. Если говорить о выборе между очками и контактными линзами, безусловно, мы говорим об очках. Конечно, очки они э, безопасны. Но контактные линзы дают более хорошее качество зрения. И туда мы говорим: но ну, если вы не хотите носить очки, а хотите использовать контактные линзы, Делайте лазерную коррекцию зрения, потому что в стерильных условиях выполнена лазерная коррекция зрения. А я не сказала самого большого преимущества лазерной коррекции зрения Смайл, то, что она быстрая и не болезненная. То есть лазерная коррекция зрения Смайл протекает в течение 25 секунд. Это ну, совершенно... Быстрый феноменальный способ избавления от близорукости, от астигматизма. И 25 секунд на каждый глаз, конечно, в отдельности, это того стоит для того, чтобы ну, навсегда избавиться от контактных линз и от очков. Ну, либо ну, тогда ношение очков. Контактные линзы... Это временный, очень довольно-таки ну, опасный фактор, фактор риска для вашей роговицы. А роговица, она прозрачная и она очень чувствительна к любым воздействиям. Если возникает воспаление, если возникают ну, какие-то некомфортные ситуации для нее, она мутнеет и появляется бельмо. И тогда лечить его крайне сложно и порой невозможно. Такой вопрос. Можно и нужно ли делать лазерную коррекцию? Девушке 23 лет, э, зрение минус 3,5. Ну, на вопрос, нужно ли делать лазерную коррекцию зрения, здесь много вопросов было, э, и они звучали очень похоже. Можно и нужно. Всегда я говорю о том, что э, можно ли делать лазерную коррекцию зрения, определяет только комплексное диагностическое обследование. Мы э, вот так заочно сказать невозможно. К сожалению, когда у человека просто минус 3,5, э, это может быть проявлением другого заболевания в роговице, например, кератоконуса, И тогда он является противопоказанием для лазерной коррекции зрения. Роговица может быть слишком тонкой, чрезмерно тонкой, и тогда мы ограниченно говорим о лазерной коррекции зрения. То есть, в принципе, просто минус не может нам характеризовать возможность выполнение лазерной коррекции зрения поэтому когда вы к нам приходите мы вас обследуем на большой линейке диагностических приборов это э, порядка 15 на сегодняшний день наверное уже до 20 приборов у нас они очень похожи и кажется что практически все одинаково вы ставите подбородок прижимаетесь лбом и кое-что там светит кое-что там про вас э, ну, проверяет но при этом Приборы уникальные и в глазу даже только роговицу мы обследуем там на 10 приборах как минимум. определяем ее геометрию, прочность, толщину, ее форму и так далее, и размеры во, во всех отношениях, и только после этого принимаем решение по лазерной коррекции зрения. Но если мы на чашу весов ставим несколько методов, мы говорим, например, сделать мне фемтоласик, или сделать мне смайл, например. Потому что после диагностики мне сказали, что у меня роговица здоровая, правильной формы, и лазерная коррекция мне не противопоказана. Я всегда говорю, ну, конечно, смайл. В этом случае это более быстрая, более щадящая методика. Она э, стоит подороже, чем э, ну, более простые, скажем, предыдущие методики лазерной коррекции зрения. Но, тем не менее, она все-таки дает настолько колоссальные преимущества, которые ну, несоизмеримы. Есть смысл немножко накопить, чтобы потом прийти на коррекцию. Потому что коррекция все-таки плановая процедура. Но, скорее всего, я бы ответила, если бы это письмо пришло мне, я бы сказала, ну, 23 года это хороший возраст. Если близорукость у вас стабильная, и если мы проверим вашу роговицу и скажем, что она здоровая, минус 3,5, я думаю, что, конечно, можно сделать лазерную коррекцию зрения. А вопрос нужно, если вам... Ну, некомфортно жить с очками и с контактными людьми. Безусловно, приходите на коррекцию зрения, конечно. Так, следующий вопрос. По коррекции. Меня беспокоит после лазерной коррекции такой момент. В глазах часто ощущение песка. Почему? Ну, Ощущение песка чаще всего мы связываем с синдромом сухого глаза. До коррекции или после коррекции, тут нет, и еще один вопрос похожий. Глаза чешутся, слизятся отекают по утрам, что это может быть? То есть в любом случае все эти симптомы, это симптомы проявления некого дисбаланса на Поверхности глаза, то есть это нарушение слизистой оболочки. Либо роговицы, либо конъюнктивы это может быть проявлением либо хронического конъюнктивита, то есть воспаление какого-то подострого, которое длится длительное время. Это может быть проявлением синдрома сухого глаза, о котором мы говорили. Это может быть проявлением аллергического конъюнктивита. И при этом вот так внешне будет выглядеть как красный глаз. Это будет выглядеть как. Ну вот, дискомфорт и внешние покраснения, ощущения э, инородного тела в глазу, и только, ну, офтальмолог сможет вам сказать, какая причина, то есть, слизистая оболочка, например, с аллергическим конъюнктивитом, она имеет определенные, особенности это разрастание там ткани фолликулярной то есть мы по картине того что мы видим на слизистой оболочке глаза мы можем поставить диагноз плюс мы берем посевы с полости конъюнктивы мы делаем определенные тесты в том числе аллергологические тесты и надо сказать что синдром сухого глаза это действительно вот глобальная проблема он приобрел характер ну эпидемии можно сказать на сегодняшний день и Поэтому э, я бы сказала, что обязательно нужна диагностика для того, чтобы понять не хватает слезы, это количественный дефицит, это качественный дефицит слезы, она у нас имеет определенные составляющие либо это какое-то воспалительное заболевание поэтому все-таки есть смысл показаться офтальмологу опять же и наверное все мои теоретические рассуждения всегда будут заканчиваться одной и той же фразой ребята все-таки надо показываться офтальмологу, не заниматься самолечением хотя капли гелан вы можете капать, там тоже такой вопрос был я видела в ленте можно ли гелан использовать постоянно да можно использовать потому что это препарат без консервантов особенно если вы используете гелан который в разовых дозах но надо сказать что не только гелана есть еще капли которые лечебным эффектом обладают в плане например, снижения внутриглазного давления и так далее, но если это разовые монодозы, то во-первых риска инфицирования точно нет вы открыли эту дозу, закапали и удалили этот флакончик и это очень удобно и удобно для транспортировки например и кроме того это экономично потому что когда вы покупаете большие флакончики, некоторые люди там, забыв закапать им, ну, у них остается к концу месяца какое-то количество этого препарата и всегда ну, жалеют что вот вроде неэкономно использовали поэтому в принципе вот увлажняющий капли это единственный тип капель который можно использовать постоянно и он э не, и не ограничен в кратности закапывания мы можем говорить о том что вы можете капать и там и 5-6 раз в день в некоторых случаях мы сами назначаем эту кратность закапывания и кроме того не вызывает э привыкания вот еще один вопрос в ленте я увидела с какого возраста показана лазерная коррекция зрения и, и еще вопрос, возможно ли после лазерной коррекции зрения ухудшение зрения. Значит, с какого возраста показано? Мы говорим с 18 лет. То есть до 18 лет иногда в некоторых случаях мы... Можем рекомендовать лазерную коррекцию, но только строго по показаниям. Ну, например, у ребенка с дальнозоркостью, у которого очень большая разница между глазами, и никакие очки не подходят, и контактная линза не садится, и ребенок носить очки не хочет. И для профилактики амблиопии, вот того ленивого глаза, о котором мы вам говорили, вот как раз мы тогда можем говорить о коррекции зрения. Но это крайне редко. Это прямо скорее исключение, чем правило. До 18 лет роговица незрелая. Ну, 17,5 это почти 18, скажем так, иногда делается тем мальчиком, который поступает в военное училище и там за несколько месяцев до 18 лет. Но мы в среднем говорим, что вот в этом возрасте мы считаем, что роговица уже сформирована и тогда мы можем на нее воздействовать и можем получить стойкий хороший эффект. Но у некоторых пациентов глаз продолжает расти после 18 лет. Поэтому, если мы замечаем, что человек достиг 18-летнего возраста, но при этом сила очков у него, которыми он пользуется, увеличивается, или приходится менять контактные линзы на более сильные, тогда мы говорим, давайте мы с вами подождем. В этом случае. Чтобы контролировать близорукость, нам необходимо выполнить такое исследование, как измерение осевой длины глаза. То есть глаз ⁇ это у нас шарик некий. Этот шарик имеет вот свою длину передней задняя задней оси. И вот как раз близорукость, усиление близорукости, это и есть увеличение вот этой передней задней оси. Прогрессирующая близорукость, это как раз и есть изменение осевой длины глаза. И измерив эту осевую длину глаза, мы можем повторить это измерение через полгода, через год. И, до, и до, уже под контролем мы определяем то время, когда... Глаз перестал расти, он перестал увеличиваться в размере. И тогда мы можем говорить о коррекции зрения. Такие пациенты очень часто у нас... Э бывают. Кроме того, но ну, мы сегодня говорили о том, что я еще и советы буду давать, для пациентов с прогрессирующей близорукостью не только детей, а еще и тех пациентов, которые в более старшем возрасте, в подростковом возрасте, в юношеском возрасте, там условно до 25 лет, мы тогда можем рекомендовать жесткие контактные линзы. Это линзы, которые стабилизируют близорукость на сегодняшний день. Это доказано с научной точки зрения, и мой опыт подсказывает, что я тоже люблю коррекцию жесткими контактными линзами потому что особенно в детском возрасте вот на возрасте когда глаз увеличивается в размере когда растут кости мышцы и ребенок растет и тогда ношение вот этих ночных так называемых жестких контактных линз дает очень хороший стабилизирующий результат по близорукости а дальше уже ребенок учится днем видеть очень хорошо он только спит ночью в этих линзах определенное количество времени и когда когда мы достигаем уже стабилизации близорукости мы делаем лазерную коррекцию зрения и получается у нас очень здорово и хорошо следующий вопрос который у меня есть синдромского глаза и операция. не усилится ли сухость ну, на самом деле мы говорим, что если вы. Да, синдром ского глаза некоторое время может присутствовать после лазерной коррекции зрения. Но чем более современным способом вам сделали лазерную коррекцию зрения, тем э, меньше шансов получить этот э, синдром сухого глаза и тем меньше шанса э, вам длительно его испытывать. Вот, например, после процедуры смайл. Как правило, ну, скажем, через месяц человек вообще об, об этом забывает. И в принципе смайл это такая технология, которая ну, настолько минимально повреждает, настолько минимально повреждает э, нервные окончания, что в принципе э, она не индуцирует как таковой синдром сухого глаза и масса научных исследований. То есть это еще одно очень большое Преимущество для пациентов с синдромом сухого глаза. И даже есть те люди, которые носили контактные линзы, у которых сосуды вросли настолько, что им отказывают в лазерной коррекции зрения лазерных, потому что крышка будет прорезать эти сосуды. В этом случае смайл является идеальной, вот просто феноменально классной процедурой для коррекции зрения. В любом случае, как бы, если пациент переживает по поводу синдрома сухого глаза, мы говорим, делайте смайл, вы точно не будете испытывать послеоперационном периоде это не будет вашей проблемой. И еще один вопрос, который вот прозвучал. Может ли ухудшиться зрение после операции? Ну, речь идет, наверное, о лазерной коррекции зрения. Мы сегодня о ней говорим. Ну, вопрос э, причины ухудшения зрения после операции. Ведь у, ухудшение зрения связано ведь не только у нас с минусом или там со стигматизмом. У нас, к сожалению, глаз устроен гораздо сложнее, чем просто оптикой. Например, зрение может ухудшиться, потому что, ну, возникло, не знаю, слоение сетчатки, например, у пациента. И тогда зрение ухудшится по другой причине. Или там, например, появилась катаракта со временем. Тогда зрение может ухудшиться, но причиной будет не лазерная коррекция зрения. Поэтому, скорее всего, вот здесь надо говорить о том, может ли вернуться частично минус после коррекции. Да? Например, вот так люди предполагают, вот я сделал коррекцию, у меня там через год опять появилась близорукость. Но вот как раз для того, чтобы этого не было, вычленяют ту группу пациентов, у которых близорукость прогрессирует. Потому что действительно, если у вас глаз продолжает расти, вам там ну условно 18 лет, и у вас глаз э, тянется еще, то, сделав лазерную коррекцию зрения, действительно можно через там, несколько лет получить э, ну, минус. И второй фактор, который может возникать, из-за чего может возникать минус после операционного периоде, это регресс операции. Регресс это то, что ну, как бы некий возврат, немножечко уменьшение эффективности вот этой операции. Но для того, чтобы это не происходило, существуют определенные номограммы. У каждый хирург опытный и, опытный и, и являющийся. Ну, ответственным по отношению к пациентам, он, безусловно, использует определенные э, схемы расчетов вот этих э, параметров, которые закладываются в лазер. И каждый хирург так при, должен предполагать, ну, по крайней мере, я так делаю. У нас есть специальные программы, которые высчитывают определенные поправки с учетом возраста, толщина роговицы и всех-всех факторов для того, чтобы э, ну, как бы рассчитать так, чтобы эта операция хватило на долгий-долгий Долгие годы, как мы говорим, на всю жизнь, пока не появится что-то другое. Но процент до коррекции он все равно присутствует. И по литературным данным, если мы говорим о ласике, то процент до коррекции некоторые говорят о проценте 12-6%. Разные литературные данные говорят о разных, разная статистика. При Смайле такой процент до коррекции гораздо меньше. И в нашей системе клиник Смайлайс, это клиники немецкие, и мы входим в число вот этого немецкого ну, бренда Smile Eyes. это гарантия качества коррекции зрения. Вот. И э, в системе Smiley's такой процент коррекции 2%. Вот у нас в клинике это еще меньше, это 0,2%. То есть условно это два глаза на 1000 э, человек. То есть это в принципе крайне-крайне редко. Ну, и безусловно, даже если мы говорим о докоррекции, так называемом энхансменте, по-русски это звучит немножечко, ну как бы так, докоррекция, как вроде как-то не очень благозвучно. В англоязычной литературе enhancement это звучит как улучшение. И в принципе даже в этой процедуре нет ничего, что, ну, что пугало бы. У нас есть замечательные методики, которыми можно сделать эту докоррекцию. И, собственно говоря, даже смайл, после смайла можно сделать докоррекцию тем же методом смайл. И можно сделать еще другими, другим спектром хирургических вмешательств. Но ну, все опять же зависит от выбора, от ваших анатомических особенностей и от того, какими методиками владеет хирург. Потому что очень многое зависит от хирурга, от оборудования тоже зависит. но это... Ну и еще один вопрос, стоит ли делать операцию в Германии? Вы знаете, ну, в... мне кажется, что не стоит. Стоит только в том случае, если вы конкретно знаете какого-то лично хирурга, и вы только настроены на этого хирурга, тогда, наверное, ваша карма она будет очень способствовать восстановлению, если вы верите какому-то определенному хирургу. Если вы просто вам кажется, что вам надо поехать в Германию, потому что в Германии сделают лучше, на самом деле качество... Ну, если мы говорим о коррекции зрения, о хирургии, ну, например, вот в системе Смайлайса ровно одинаковая. То есть наши коллеги в Германии делают по тем же протоколам и диагностические обследования, и э, хирургические процедуры. И у нас даже единая система, э, ну, единая как бы база данных, и нашу диагностику принимают в Германии, а в Германии э, немецкие коллеги э, делая диагностические обследования, могут прислать к нам на коррекцию пациента, ну или если пациент по желанию приезжает к нам. То есть, в общем-то, специально смысла э, ехать э, за операцией по коррекции зрения или, например, по замене хрусталика, ну точно, я думаю, нет. А есть смысл, например, э, в Германию обратиться за пересадкой роговицы, потому что пересадки роговицы делают там гораздо чаще, делают много, потому что у них есть и материалы, и законодательная база такова, что ну, хирургам доступ, просто доступ к этой технологии у них намного больше, нежели, нежели к сожалению, в России, особенно вот в России, если говорить о быстром получении материала. То есть у нас мы можем, например, сделать пересадку роговицы, я делаю пересадки роговицы, как послойные, так и, ну, когда мы часть пересаживаем роговицу, так и сквозные, когда полностью весь материал роговицы мы пересаживаем. Но я бы сказала, что это довольно дорогостоящее удовольствие. Хотя материал на сегодняшний день доступен, но не в очень большом количестве вот но пожалуй мне кажется я задала все вопросы там был еще такой вопрос по я прям две секунды первый вопрос был о том нужно ли делать коагуляцию сетчатки перед лазерной коррекцией и не противопоказана ли лазерная коагуляция и коррекция вот как то так чтобы я не листала ленту но я скажу что для смайла неважно когда вы сделаете эту лазерную коагуляцию вы можете сделать коррекцию смайл а потом через день через два сделать коагуляцию сетчатки для ласика и это более опасно, потому что при ласике повышается внутриглазное давление, и тогда коагуляцию надо делать прежде, перед выполнением лазерной коррекции ласик. Поэтому смайл в этом плане тоже более безопасен. Вот. но в любом случае мы рекомендуем коагуляцию, если находятся разрывы на сетчатке, если есть риски по отслоению сетчатки. Ну, в общем, это ситуация, которая требует обязательного выполнения, потому что осложнение настолько серьезное, что... а процедура по лазеркоагуляции очень простая. Поэтому не отказывайтесь, если хирург вам рекомендует лазерный, сделать коагуляцию, обязательно ее делайте, вы избежите очень-очень большого количества серьезных проблем. Итак, ну мне кажется, что я закончила прямо все-все вопросы, которые у нас были. Ну, по-моему, я затронула все, я не вижу новых вопросов, я очень рада была всех увидеть, у нас очень большое количество э наших зрителей, э тех, кто с нами сегодня был, спасибо вам большое, много вот пишут и, э и спасибо пишут и присылают сердечки, спасибо огромное, если на какой-то вопрос мы не ответили, э в компании Солофарм очень быстро можете написать директ. Все, что касается препаратов, все, что касается эм, ну, конкретно компании, пожалуйста, пишите в директ, они обязательно ответят. Вы подписывайтесь на компанию Солофарм, подписывайтесь в наш в мой аккаунт, можете в аккаунт клиники, можете в мой личный. Я по возможности, я не, не обещаю очень оперативного ответа, но я стараюсь отвечать всем по мере возможности, потому что операции на операционные дни у меня очень большие, и отвечаю я ночами. Поэтому не обижайтесь, если я кому-то ответила не сразу. Я в любом случае очень рада общению, и ваши вопросы, они сподвигают к новым творческим решением э, к тому, чтобы двигаться дальше, находить новые пути э, не только в офтальмологии, но и новые пути коммуникации. Сегодня мы с вами в прямом эфире. Спасибо огромное, рада всех увидеть. Пишите, увидимся. Думаю, что эти эфиры будем повторять. До свидания. Смотря инструкция целая. Давай. Завершить видео. Нажать поделиться. Нет,